Всем привет! Свой первый электромобиль я собрал еще участь в школе, а еще две модификации его часть в университете. Но, к сожалению, никогда я не рассказывал о том, как я их делал и с чего вообще начинал. Сегодня предлагаю исправить этот недочет и в этом видео расскажу о том, как вся эта история начиналась. А началась вся эта история в далеком 2008 году. Я тогда был еще школьником и учился в 10 классе. Мне хотелось собрать что-то типа маленького автомобиля, в голове была куча идей, но я до конца не понимал, чего хочу. Мыслей разных была куча, но они были либо бредовые, либо сложны в реализации. В один момент я решил, что будь что будет, и рискнул. И не придумал ничего умнее, чем взять за базу обычные детские санки. На ближайшем рынке купил профильную трубу из алюминия и начал сборку. Через пару дней у меня получилось вот это. Это моя первая такая самопальная рама. Все соединения были сделаны на саморезах и болтах. О сварке я тогда знать не знал. По итогу эта рама несколько раз переделывалась и подгонялась. Но общая концепция осталась такой, как на фото. Следующей проблемой оказался двигатель. Вообще у меня изначально были мысли, чтобы сделать эту машинку на бензиновом двигателе. Но в двигателях внутреннего сгорания я на тот момент не понимал абсолютно ничего. Мне они казались сложными, капризными. И я взялся за электропривод. Двигатель я искал... На тот момент долго, электрический, никак не мог его найти. Но мне очень повезло. Я нашел электродвигатель от стиральной машины. Он был практически в идеальном состоянии, умеет работать на постоянном токе, тянется с низких оборотов. Как раз то, что мне нужно. И тут случился еще один такой приятный случай. Спустя пару дней после того, как я нашел первый мотор, друзья притащили мне с помоки еще один точно такой же. По факту оба двигателя встали на машину, у них была разная мощность, и комбинируя цепи включения, можно было, соответственно, менять мощность самой машины. Оставалось решить последнюю проблему. А проблема эта вытекает как раз-таки из самих двигателей. Они рассчитаны на рабочее напряжение 220 вольт. Обычный автомобильный аккумулятор дает напряжение только 12 вольт. Я думал, что мне с этим делать. И мой выбор лег на 6 вольтовые свинцовые аккумуляторные ячейки. Они герметичные, необслуживаемые, с них не вытекает электролит, они не взрываются и неприхотливы к условиям работы. И на тот момент они продавались по хорошей цене, так что я собрал большую батарею из таких ячеек, состояла она почти из трех десятков таких ячеек, и давал напряжение около 160 вольт. Двигатели рассчитаны, как я уже говорил, на 220 вольт, но крутиться они начинали с напряжения 6 вольт, как это ни странно. Конечно, тяга на тот момент от 6 вольт у них практически никакая, но крутиться они начинают. И 160 вольт вполне хватает. К тому же работали они в тяжелом режиме, и пониженное напряжение не давало им просто-напросто загореть. Для зарядки батарей была собрана специальная зарядка, которая позволяла заряжать свинцовые аккумуляторы напряжением до 64 вольт. Батарея разбивалась на блоки и заряжалась э, такими частями. А после собиралась в единую электрическую цепь. Собирать машину я начал в феврале месяце. Первый асфальт она увидела в мае. Но, к сожалению, тот тест кончился, едва начавшись, из-за косяков сборки. Так что первый нормальный тест состоялся только 11 октября 2009 года. Это был тихий осенний вечер, ясный. Я позвал друзей, и мы пошли на улицу. Пока машину мы готовили к старту, ставили батареи, все проверяли, то было очень непривычно ловить на себе кучу взглядов прохожих. Некоторые даже останавливались, фотографировали. Ну и это было довольно непривычно, тем более в то время. И вот настал момент X. И она поехала. На тот момент это был триумф. Достичь такого уровня практически с нуля, меньше чем за год, было сложно. Но, как оказалось, возможно. В машине, правда... Иногда слетала цепь. Давай! Ох ты! Это все что ли? А, сейчас. Но это были единичные случаи. И в целом машина ехала, но ехала она недолго. Весь тест машина длилась около часа, но из этого часа машина ехала не больше 10-15 минут. Тяжелый режим работы двигателя быстро садил всю батарею. По итогам теста было понятно, что... В целом идея жизнеспособна, но нужно было кардинально все менять и дорабатывать. Собственно говоря, этим я в последующие дни и занялся. Кстати, запись этого первого теста набрала миллион просмотров на YouTube. Ссылочка прикреплена в описании и закреплена в комментариях. О дальнейшей судьбе электромобиля я расскажу в следующих видео, о следующих модификациях, именно как я их делал. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. Делитесь видео в соцсетях и подписывайтесь на канал. Всем пока.